Танцы приводят твой город в движение. Уличные танцы начинаются. Вливайся в движение. Футлуз. Новый сезон. Приходи. 1 сентября в 17.00 в Ледовый дворец, зал хореографии.